здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала ну вот сегодня у нас дали свет и мы продолжаем э -э будем делать для начала ушки не будем долго разговаривать будем делать у меня остался последний кусочек Последний кусочек маленький белой глины. Поэтому я не буду из него делать. Глины белой нигде нет в магазине. Сегодня уже пробежала все магазины. Вот у меня здесь есть теракотовая. Ну, так как разминаем ее хорошо. Вот. Нет, глину, конечно, можно найти в магазине. Но нужно ехать в центр. Так, мы хорошо разминаем ее. Берем... Берем шарик. Знаете, внучка мне сказала делаем колбаску, что он очень похож на Человечка с длинными ушами. Поэтому давайте попробуем сделать человечка с длинными ушами. Я так понимаю, это какой-то эльфи... эльфионок. Эльфик. Так. Делаем капельку. Это даже многовато. Я так думаю... Делаем капельку. Делаем капельку. Так, мы сделаем, чтобы у нас ушки были одинаковые, мы сделаем из одного кусочка. Вот из этого. Сейчас мы эту капельку. Вот так. Так. Делаем капельку. И вот так. В виде конуса пирамидки. Вот, видно, да? Вот так. Значит. Затем берем ушки. У нас будут вот в этом месте. Смачиваем головушку нашу. И приставляем ушки. Так как я хочу его сделать в шапочке, Приглаживаем это все. Я ушки немножко... Так, делаем. Одну ручку сделала. Почему-то у меня что-то... Никак никак не могу настроиться. Девочки, но ну расскажите мне, пожалуйста, объясните, как вы записыв... записываете видео. Как лучше записывать. На телефон, на камеру, может, какие-то программы есть. Поделитесь со мной. Вот берем кусочек глины и с одной стороны ее чуть-чуть приплюснули. Край проволоки я э, намотала скотч бумажный. ну Строительный, малярный. Вот я его покрываю водичкой чуть-чуть. Одеваем сюда нашу ручинку, все это не знаю я первую ручку сделала и вы знаете что я вам хочу сказать я ее сняла с проволоки а потом когда она уже у меня застынет затвердеет глина я ее Попробую приклеить на горячий пистолет или на клей-момент. Потом скажу вам о результате, что получится. Потому что, как советуют профессионалы, что нужно обработать проволочку клеем пва вот я вот эту сделала так а но все равно спадает так и делаем инструментом 4 пальчика просто продавливаем 4 затем беру маленький кусочек глины опять же делаю капельку Так, сейчас я ручку принесу вот она у меня получилась вот такая видите видно да вот она у меня получилась вот такая как будто рукавичка но у нас же это так значит у нас должен быть пальчик вот с этой стороны мы его крепим мы его крепим. Вы знаете, когда смотришь мастер-классы, кажется, все так легко и просто. А когда начинаешь сама лепить, столько нюансов, столько... Столько непонятного. Вопросы возникают. Хочется у кого-то спросить, с кем-то поделиться. Ну, вот тут вы видите все. Все мои косяки, все мои недостатки, недочеты. Так, поправляем ручку. Отправляем пальчик. Вот так. Еще я хочу здесь прорезать. Вроде бы как пальчики сделать. Вот такая вот рученька у нас. Вторая появилась. Вот. Тоже кладем на просушку. Значит, девочки, дальше. Дальше мы берем проволоку. Проволока. Я не знаю, как мне со светом поиграться. Проволоку я взяла 50 сантиметров. Почему 50? У меня... Голова 5 сантиметров. Складываем проволоку напополам. Получается 25. 5 умножаем на 25. Получается 5. 5-5 25. Вот у нас 25. 5 головок у нас получается в нашем тельце. Значит, берем... Берем пасатижи. Делаем тут колечко. Так. Делаем колечко. Беремся пассатижами и прокручиваем четыре раза. Два, три, четыре. Вот, прокрутили четыре раза. Затем затем мы делаем плечики. Вот так. Делаем плечики. И опять же отмеряем 5 сантиметров одна голова. Вот. У нас... Сюда должна поместиться одна наша головушка. Ну, у кого-то может быть полторы головушки. Значит, вот так. И прокручиваем еще четыре раза. Три. И четыре. Теперь мы это все выровняем. плечики, Вот такое вот 3. Еще раз прокручу. 4. Далее. Далее нам нужно сделать ему таз. Вот так вот. Чтобы потом я его хочу посадить. Чтобы ему было удобно сидеть. Вот такое у нас получается. Вот. Мы берем нашу головушку. Мы берем нашу головушку и попробуем примерить. Вот, ну вот так примерно, видно, да? Вот. Но перед тем как мы ее будем устанавливать, нам нужно сделать изгибы. Шейный изгиб. Это кифос, мы его вот так немного нагнем. Вот так, вперед. Вперед нагнем. И тазовый изгиб. Тазовый изгиб мы его тоже вот так немного нагнем. Так, а тут у нас будет немного нагнем. Вот. Вот. вот такое у нас получается. Что не прогнулось. Тут мы прогибаем вот саму проволочку, а тут мы вот так немножко выравниваем. Вот. И дальше. Дальше нам нужно нашего чудика будет Усадить. Сейчас я немножко согну. Так. Ну вот такой вот он у меня получится. Дальше что мы делаем? Мы берем фольгу. Фольгу не распечатываю сразу. Расскажу вам такую историю. Три раза ходила за фольгой, вместо фольги брала пленку. Приношу домой, распечатываю, а там не фольга, а пленка. Опять иду, опять распечатываю, прихожу, опять пленка. Ну вот. Как-то у меня невнимательность сработала. Так. Беру, отрываю, отрываю кусочек пленки, заворачиваем ее и на плечики мы ее укладываем. Можно даже еще напополам свернуть. Так. И на плечики мы ее укладываем. Вот так мы ее укладываем. Девочки, только вот здесь, вот в этом месте, сильно ее не Прижимайте, чтобы была спинка. Раз у меня человечек будет, как внучка сказала, с длинными ушами, значит он должен быть сказочный. Какой-нибудь там. карбатенький, Еще какой-нибудь. Ну, в общем, чтобы делать объем, нам нужно не нужно на плечи сильно это все вот так вот видно да вот, вот. тут объем у него сильно не прижимали тут плечи объем делаем дальше что мы сделаем мы возьмем бумажный скотч то есть строительный и нам нужно закрепить этот бумажный скотч вот сначала нам нужно шейку обмотать чтобы она у нас чтобы нам головушку посадить а потом закрепим вот это все вот так Вот так у нас получилось. Поправляем. Поправляем. Вот так. Дальше, девочки, берем кусочек нашей глины. он какая глина хорошая. Такая приятная к телу. Прям приятная. Рукам очень приятно с ней работать. Но нужно, нужно привыкнуть. Потому что вот белая у меня глина. Белая глина у меня. Вот такая Джови. Вот. А это терракотовое сейчас я вам покажу. И далее мы берем и там все равно с какой стороны можно сзади, можно спереди. Берем. Давайте намочим, чтобы лучше легла. Так, смочим. накладываем на наш бюстик. Делаем бюстик. Вот так. Делаем шейку тут. Это все. И бюстик. И заглаживаем. Заглаживаем это все. Так вот так. так далее, а далее мы нашу головушку вставляем вот сюда. Видно, да? Вот мы ее вставили. И проверяем наклон. Может быть, как-то вверх поднять. Видно? Вверх поднять. Может вниз опустить. Можно вбок ее поставить. Кому как, как захочется. Так. И вот смотрите. Теперь у нас головушка получается на бюстике. Но она у нас еще не закреплена. Мы ее поставили только. Мы только-только поставили. Ну я, наверное, свою вот так немного нагну в сторонку. Вот так видно, да? Нагну, чтобы он такой был такой. И дальше что я беру? Я беру кусочек глины, делаем колбаску, вот такую колбасочку, поворачиваем и чтобы у нас закрылось все, чтобы у нас все закрылось, нам нужно и сравнялась, и загладилась. И не треснула в дальнейшем наша шея. Мы вот тут смочим. Берем колбаску. И эту колбаску мы накладываем вот сюда. Вот, на затылок. Видно? Никуда я не убежала. Так. И это все мы заглаживаем. Выравниваем. Заглаживаем. Делаем ему шейку. Вот, так. вот такая головушка у нас получается. Желательно, конечно, тут все разгладить все хорошенько, чтобы не было переходов. Но это я уже, наверное, за кадром буду делать. Вот так. Девочки, а вот здесь спереди, спереди, сейчас я вам покажу, берем еще одну колбасочку, можно уже взять потоньше, потому что у нас там промежуток будет между головой и шеей небольшой. Берем колбаску, кладем его, переворачиваем на ручку, нет, еще тоньше нужно. Так, еще, еще потоньше. Так, сделаю я это, чтобы все это скрепить. Вот отсюда. Вот отсюда и вот сюда. Вот он у нас нагнул головушку, он у нас нагнул головушку и куда-то вниз смотрит. Может быть, о чем-то мечтает. Из уберем. И вот так все. Загладим. Так, дальше. А дальше мы возьмем еще одну колбаску. Делаем ее потоньше. Нам нужно теперь чуть-чуть под подбородок вот сюда поглубже зайти. Так, можно инструментом помочь. Инструментом. Где у меня моя лопаточка? Видно, девочки, да? Хотела попробовать в прямом эфире, чтобы вы мне хотя бы подсказывали, видно или нет. Вот. Ну, а там, где уже Невозможно инструментом. Мы это все выглаживаем кисточкой. Вот так. Оп. Добились того, чего хотелось. Можно взять влажную салфетку и это все пройти влажной салфеткой. Потереть, расправить. Видно, девочки, нет. Вы мне напишите, пожалуйста, потом в комментариях, видно было или не видно. Я очень переживаю, что я ухожу из кадра. Так. Тут нам главное краешек. Все заделать. Излишки даже можно все поубирать не оставалось глины внутри, но она нам мешать не будет. Будем делать каркас из ваты, из синтепона, у кого что есть. Вот. Можно даже взять какую-нибудь старые майки, футболки, ну, такие мягенькие, чтобы были. Так. Девочки, пользуюсь случаем. Хочу поздравить всех Татьян с Днем студента, с Днем Танечек. Вот. Так как а мастерицы все, которые мы же всю жизнь учимся. Всех поздравляю, желаю счастья, успехов. Вот, желаю всем добиться своей цели желаю всех всем идей новых прекрасных вот. так, что, девочки. так ну вот смотрите что у меня получается вот такой вот человечек. Девочки, хотела сделать сегодня еще каркас и ножки. Но ну, мы прервемся сейчас немножко. Оно чуть схватится. И через какое-то время у нас будет продолжение. Спасибо за внимание. Ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите комментарии. Оценивайте мою работу. Такую первую работу, которую я очень стараюсь делать вместе с вами. Все вам рассказывать, показывать. Я же тоже только учусь. Вот. Ставьте лайки, пишите комментарии. Жду от вас обратной связи. До встречи сегодня.